Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Скорее всего, многие из вас когда-нибудь задумывались о том, какие же коврики в салон своего автомобиля можно приобрести, так, чтобы они и смотрелись, и в то же время были практичными. На рынке их огромное множество. Резиновые, полиуретановые, текстильные эво-коврики. Я даже видел коврики из эко-кожи. Но также я заметил, что сейчас набирают популярность именно текстильные коврики, и меня это, естественно, не оставило без внимания. И я решил попробовать и заказать такие и, соответственно, сравнить с теми, которые установлены в моем автомобиле. А установлены в моем автомобиле 3D и его коврики, естественно, будем сравнивать с ними. Ну а теперь давайте непосредственно перейдем к самим коврикам и посмотрим, какие же я заказал. А заказал я текстильные коврики на сайте Евромат 3D. Я их еще не распаковывал. Давайте вместе распакуем. Приехали они, кстати, довольно-таки быстро. Что мне изначально понравилось, это то, что вы можете выбрать доставку любым удобным для вас способом. Лично я выбрал доставку с помощью Озон Логистики, так как пункт выдачи Озон находится рядом с моим домом, и мне было удобнее забрать именно оттуда. Ну и давайте перейдем к самим коврикам, а именно к водительскому. Кстати, это серия люкс. Также на сайте можно выбрать серию бизнес и эво-коврики. Почему я выбрал именно серию люкс, а не другие? Потому что у них есть... Основное главное преимущество – это то, что у них имеется пятислойная структура. Верхний слой – это износостойкий ковролин высокой плотности, причем можно выбрать один из трех вариантов цветов – черный, серый, либо бежевый. Второй слой – это 1-миллиметровый полимер, который также усиливает износостойкость ковролина. Третий слой это вспененный полимер, который имеет свойство тепла и звукоизоляции, а также сохраняет 3D форму на протяжении всего срока эксплуатации. Четвертый слой армирующий, что дает коврику более жесткую форму. И пятый слой антискользящий, для того чтобы коврик не скользил и не уходил со своего штатного места. На ощупь он такой колючий. Ну а теперь, друзья, давайте посмотрим, какие коврики установлены в салоне моего автомобиля. И поставим вот эти новенькие Евромат 3D и сравним их. Вот так вот выглядят мои Эво коврики. Они серого цвета. Здесь мы видим отверстие для штатных крючков. Причем передний с бортиками, задние у меня без бортиков. О чем я, кстати, жалею, что не взял именно с бортиками. Ну да ладно. Ну а теперь устанавливаем коврики Евромат 3D Коврики уложены, давайте посмотрим на них поближе Вот так вот они смотрятся И еще одно главное отличие между серией люкс и серией бизнес То, что у серии люкс, которая у меня, есть металлический подпятник с прорезиненными вставками А у серии бизнес просто резиновый подпятник Смотрите, есть бортики, которые предотвращают попадание влаги и грязи на ковролин также мы видим шильдик с надписью «Евромат 3D». Коврики однозначно смотрятся очень шикарно. В салоне прям как-то уютнее стало. Смотрите, также пассажирский. Все аккуратно. И если у вас есть штатные крючки для крепления ковриков, то под них отверстий в этих ковриках нету. Это нужно для того, чтобы, опять же, никакая влага на ковролин у вас не попадала. Я считаю, что это очень удобное решение. Ну и давайте посмотрим задние коврики. Задние коврики смотрятся вот так вот. Центральный тоннельный коврик устанавливается именно таким образом. Уши у него убираются под эти два ковра крайних. Вот такой вот вид. Ну что, друзья, как вам данные коврики? Лично мне очень понравились, и мне кажется, что они отлично вписываются в салон моего автомобиля. И также я отвечу на вопрос, как же ухаживать и мыть эти коврики. Все очень просто. Можно их мыть как и вручную, так и с помощью мойки высокого давления. Если вы будете их мыть вручную, то вы можете использовать любое моющее средство, а также мягкую щетку для того, чтобы чистить ковролин. Если вы будете мыть с помощью мойки высокого давления, то, соответственно, вам необходимо будет его убавить. Покрыть также пены, а потом просто смыть водой. По поводу того, как их сушить, опять же, смотрите, если вы их будете использовать зимой, то после мойки вы просто включаете печку в ноги и буквально через 5-10 минут у вас коврики высыхают. Ну а летом я вообще не вижу смысла их сушить, так как все-таки летом жарко и лишняя влажность в салоне вашего автомобиля никогда не помешает. Ну а на этом у меня все, друзья. Ссылку на данные коврики оставлю в описании под видео, а также оставлю ссылку на магазин, где вы можете подобрать такие коврики практически на любую марку автомобиля. Всем удачи на дорогах, всем пока!